Всем привет с вами Риск. <coughs> Это у нас Clash Alliance А, для перенеча ролика эм, Лайк подписка у меня сейчас Хэллоуинский класс, как вы знаете У меня сейчас 22 левел Очень же хороший Ну, мышка Да, но возможно Лучше, потому что Я еще никто не пропустил Скажи, чем я занимался еще Торненько. Классный проект еще пропускаются ну в общем там давайте я покажу и итак друзья рекомендую канал макс риск он создатель данного этого канала и он снимает плохие стримы плохие герой пожалуйста подпишитесь чтобы на этом канале мы делали дальше Роль, пожалуйста, к нам Макс Риск, на русском найдете эту, думаю, мы переходим к роли, всем привет, Макс Риск. Как вам мир клана? Пиши в комментариях. Терму кваски или же тут дубы? планом кстати. Ну да, битва в открыта, но я пропускал, не, не думаю, это не важно. Ну что, что у нас с Клоном? Первым тебя возьму, потом медаль возьму. Может быть даже летающий возьму. Дальше у нас идет орки. Я дома надо, надо, попробуйте стать, по, ну, точно. Не знаю сработает или не сработает, но эту тактику использовать. Лидер нас тоже Хэллоуинский. Он мне тоже лидера. Хотел избить. Ну возможно не только лидер 520. Умечаю туда покупка. Так, читаем. подписку чтобы рассказать мои ролики хм. и на канале другом так что делать так, что, минералы стру минералы давай и ссылку призывай это жестко не ноушка чего будет так дальше еще 20 ну, можно одну сусочку взять в принципе для безопасности давай хоть ее тоже безопасности до свидания дальше дальше дальше какие-нибудь с коссавками знают, задумать что он хочет на что он задумал <смех> видно что он может летающих погибать наших кто-то опасный так смотрите начинает больше подстрекать Знал, он будет не будет. Так, что все нормально. ну пошел каждый пускай пожалуйста Давайте уж махнет сейчас нас точно гробит. Нет, нет, нет. Спать, да? да, да топай, топай, атакуйте металь спускаем атакуйте потом на вас думаю так в принципе атакуют жалко Все уже атаку уже идет. по полной программе там Что делать, что делать? Это интернет, Ладно. Сверю. делать, блин. Ну ладно, может. Я вот на тебя. Ну угу. дам. Тут строить, тут блин. ладно, не молодец вам. Сегодня инвалидов только скажем. шанс, спасибо. Но чувствую, что ты задумаешь? не пушку давать. Ну. В принципе это... Квадь, бэл, не зим. Мышка так, ну, Я хочу, не давать, конечно, думаю. Но... Может быть. <кхм> это нам еще одну базу построить тут ну, да, там был, был, был брак Ну что там массы нет ну, тоже так, вот давай, не знаю потому что если потом кого-то поискать Классно, на пасть, как. Скоро. Все, скорее. Живой на, живой на. на, блин. Почему то быстро? еще до сих пор работает. Спасибо. Вот и угу, угу, Ладно, а, наступаем. всем. раз, два, три. Давай, давай. Блин, не ровно крутать. Давай, вижу. Дэф, пожалуйста. Так, будем на Угу. Так, он что видел? А если у нас измелья комитет как это так Так, хорошо там еще одно А, у нас что не хватает достаточно газа есть так что такое у нас Да, килятающие, кто-то скилятающие, коты мутающие, сюда, уж ну, по, крошить потихонечку, типа, давай, давай, ам, запустим. Тут вот. а, сюда если будет. Ага. Что у нас есть, мы нападаем на него обратно вернуться, тоже. Понял, почему. Давай нас наоборот, тоже. Подходит кун, кун, ся, кун, ай. Они опасные такой давай давай давай будем еще тысячу построить что ничего если называйте моих по количеству можно мы так вот используем да? стройте атакуйте амбо построить и тут брак тоже построит. Кто его знает, пока что идем воевать. у ну, нас на пальцу что-то. Ну. у ну. ну, нас на что-то. нас на делать. Ой, такой полный, потом есть или нет. Отлично, слушайте. Так он у нас в группу нет. Тоже отлично База защищала у нас все это время. Заплатили базу. Хорошо. Такой тем Скорее, мы думали. Ну, можно, в принципе, сейчас. Все, значит, не забыл Тут точку спатим, там точку захватим. Ставим. Просто а он не слится. Mm. Тут тут не захватит тоже, слушай, а тут будет не включаться их. Минус. Ну это не важно. Не подвигнули обратно. А он к нам сортует, слушайте тактику не тактику не тактику не тактику не тактику не тактику не тактику не не Молодец, молодец, молодец. Давай, я а бы открою. И копать. И копать. И вот, сюда копать. Вдруг там уже заканчивается, нужно помочь. Там все мыло. О, вот не казалось, слушай. Ничего, не казалось, что мыло. Идеально, похоже, там. Потому что оно такое. Иконочек. Так это упало. Вставлял, мы Белоке, а русы, и создали Лея. можно создать все. Может, я киришинка ну Может, мы вообще построим тут кучу классных где? Козаарми, еще и тэш, еще. Mm. Mm. Киришинка Делать ремонт вообще, Только. даже ремонт. Все на думал, что с тут он был Он думает, меня не может быть такого. А, да, я кирлика Что ждем? Жене? тут ищет его, Мы тут ищет Тима, Он тоже не занимает. Удажает свой Блин, отведающий. Не нет. Что-то Ой, ой. Так, окей, идти боевать Не остается никак-то нам И замок уничтожен. Мы, мы с тобой не замок Все, мы с тобой. Поведите, шаходом, заходаем. Ну, ладно, ну, да, еще одну корку. Прикольно вышло, прикольно вышло. Замысел выиграл тоже второе место. Ну, Но... мне тут изинкран тоже пофиг, что то. Можно он где-то другой пускать у нас. например, а вот так вот здесь, а вот так вот здесь, четыре, двадцать, двадцать, как-нибудь то еще. не. может быть быстрее всего замкнуть Добро, уже один да, сейчас сейчас такой тут один еще один все это 재미, что ни кто на Попытался Беру самые слабых, они ремонт. Mm. К ну, отлично. Подавайся. Пожалуйста, И его наказывать угол команда давай, давай. у ну, не слабый туда не я не знаю что мне поддаюсь типа, например он говорит, да... мы там я еще... Я бы я с Схватил, Не убил он с этим колдуном. Ой, что-то... Ой, Так, а вот, проиграть С Украины проиграть, пожалуйста. Просто шум. такая карта. что Опять он. Опять он. Твой завалит только приход приход так он лаза завалит если поставить базу секрет ну может быть я дотарюсь сейчас. может быть так секрет ну все классно угу так давай дико ну просто ты просто не долепаешь так а вы строите еще одну мазу Да запустим еще, будет шикарно. Шумно, я знаю. Шум, шум, шум, Давай сюда, сюда строится, да? Чем там? Ага, снова начал, нормально. Снова начал вот. Блин. упал Ой, сегодня вот так потом разбираться всем этим